То есть новые технологии 21 век, наномир этот, и микромир, то есть да, до бесконечности до Вселенной. Я говорю, вы понимаете, что получается там внутри эти процессы такие происходят, что вы должны внутрь себя обратиться и слушать это. И вот, да, говорю, вот эта вот остеопатия, говорю, вот благодаря этому можно почувствовать свои такие ощущения, это не то, что макромир, этот внешний, который вас дергает, как они, эти электрические импульсы и все остальное, что у тебя а то, что внутри тебя Процессы эти такие происходят, и вслушаться в себя, и тогда не нужна вот эта вот и медицина, которая только отрезать, где-то это самое вот это все сложности наворачивает, а как сложно внутри себя вот это вот увидеть. И квантовая механика сейчас объединяет вот это, получается видение, э, э, значит, тео... э, то есть практи... на практике практически она хочет объединить Но, это, как... физически. нет, она хочет объединить эту эзотерику, угу. э, вот, вот эти вот какие-то необъяснимые вещи, которые не объясняются. В, в религии, там, еще где-то, да, вот когда, и, и, в и в науке. Науку объединить вот эти две несовместимы. Так оно же когда-то все и распалось. Да, наука раз... выделилась, да. доказать то, что там написано якобы да, да, в тех да, да. текстах. Для да. этого наука и появилась. Вот. И поэтому вот это сейчас вот и это и именно вот этот микромир, который нас и призывает, чтобы мы обратились вовнутрь себя. Вот, в это ощущения вот в эти которые процессы, говорю, человек тебе, тебе прикасается, то есть э, там целитель или врач или там еще что-нибудь, да, и ты не э, ощущаешь это на каком-то таком, но ну, внешнем факторе, ну, там, да, У -у -у. что ты лежишь, лежишь в комнате, тебе, тебе прикоснулись, там, тебе там, те, э, просто тепло ты можешь ощутить, а то, что этот поток энергии, этот пошел внутрь тебя, и как эти мелкие эти частички там все это разбегается, там, ну да. а как этим лучом вообще вот вы когда действительно как совпадает вот этот резонанс мысли, когда мы с вами вот то есть стоит уже даже понимание то есть врача и пациента вот это когда, да, да такая телепатия что то есть когда произносим я одну произношу а вы договариваете то, то есть я пол фразы а вы конец фразы и это все совпадает единое целое, и это ощущение, это внутри меня. Вот действительно такое есть. Когда вот этот я тоже э, шары эти круги представила, что mm -hmm. у меня там. И э, внутри э, желудка там бежит какой-то вот, я не могла это объяснить, как луч, а вы говорите, что это луч этот, лазерный, лазер, считывает. Лазер, лазерный считывает, а я чувствую, что у меня по стенке бежит угу. что-то вот такое вот, а вы говорите, это считывает, ну действительно реально вот, ну, ну э, да. да, поэтому, ну, в общем, это медицина будущего, конечно, это здорово, это надо...